Древних раз Пять историй Масштабные баталии Земля залита кровью Эльфы, люди, орки, дварфы Делят карту мира Ради власти, ради славы Кто первым будет здесь по праву Без помех стать выше всех И добиться успеха Ты готов стать лучшим в лучшей игре 21 века Никого и никогда Игроки разбиты, кланы, гильдии и зрители Только самые сильные выйдут здесь победителя. Жесткие условия, древние замки, крепости Каждый бой, как последний бой, проверка смелости Личные качества, стратегия, умловкость и стремление Тысячных среди жертв, а остальные Войны маги под своим знаменем между скалами Перед схваткой тихо замерли Осталось немного до начала И боги тут весельно молчат Ты узнаешь, кто твой друг, а кто предатель или враг Улови ухом эльфа Сигнал к наступлению Вот она, точка кипения Все решит одном мгновение У каждого силы с рождения Каждый здесь опасен Учу опасности, сохрани свой статус при власти Сми прыгнись, кто посмел нас Смотри вниз, только не скатись. Игра стоит свеч, запомни, опять же мой идет речь. Вдруг ты должен завоевать все, вокруг Восходы, Запад, север и Юг Пусть противник твой бежит И пожар сожжет с еды Отсвещая по темноты Все расцы Пропусти под крутым Рисушным материке старинным битвы алую картину Пришло время показать всем, кто достойный властелин Герои войны Магия, честь и отвага